Рыбалка это любимое занятие многих. Но то, что два рыбака сделают невероятные открытия, никто и подумать не мог, а Они так точно. Дело было так. Альфонс Бжужовский и Марек Сданович рыбачили на реке Одр, там где она впадает в бобр. Это было 6 апреля. Им удалось поймать сома размером почти 4 метра и весом 187,5 килограмм, если быть точным. Конечно же радостей были полные штаны, но их понять можно. Когда они разбирали трофей, то в кишечнике нашли рыбу и человеческие останки. В панике они вызвали, конечно, что полицию. А те, понятно, что все забрали на экспертизу, которая установила, что останки принадлежат человеку, которому было где-то 25 лет, а в кишечнике они где-то с 1940-х годов. Была найдена голова и часть шеи. Ученые думают, что часть костей вышла природным путем, ну так сказать, выкакал их сом просто-напросто. Вместе с костями нашли остатки орла с головного убора офицера СС и несколько пуговиц и запонки. Но все понятно, что очень поела желудочная кислота. А вот в идеале эти предметы выглядят где-то вот так. Да, кстати, узнали актера или фильм, а? Биологам удалось установить, что рыбе было около 110 лет. И вот ученые спорят, как погиб офицер. Или он был убит в бою и попал в воду, может быть не весь, а частями, и его потом там съел сом. Или он был еще живой, раненый и запах крови привлек хищника. Но на некоторых форумах люди шутят, что это было секретное оружие СССР. Боевые сомы уничтожали только офицера врага. И обратите внимание, головной убор, пуговицы и запонки. Выходит, сом съел офицера-то целиком. Кто что думает по данному поводу? Друзья, если у вас есть интересная история, фотографии и желание поделиться, пишите мне на почту или в ВК, ссылочка есть.